Вот хочется обратиться к правительству к нашему, чтобы они нам ответили, простому любому, вот, 26 миллионов в Великую Отечественную войну погибло молодого населения, да? пенсия не повышалась, не отменялась, города были разрушены, нефть за границу не продавалась, вот, вы тогда задайте, наверное, кому-то вопрос, где они брали деньги, или куда вы их деваете? В тот момент, когда Очень интересно получить ответ. Благодарю. «Ледокол». Вопрос можно, можно задать? Можно. Вопрос простой. Для чего вы пришли на митинг? Выразить протест Не Так. с увеличением пенсионного возраст. А как считаете, митинг, сбор подписей э, как-либо, поможет э, решить эту проблему? Да, поможет. Я считаю, это сигнал урающим классу, если этого будет недостаточно, и будут события, я думаю, развиваться а, по Гегелю. То есть у вас и. еще надежда есть на это? Конечно. Хорошо, а как посмотрите на такой вопрос, Сегодня это последний, о том, что в качестве напоминания, скажем так, Государственным мужам, менеджерам и всем этим показать не приходом на выборы, о том, что народ против этого. Я и такого не исключаю. Mm. Товарищи, так. Все, благодарю. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можно задать. Ну, вопрос простой. Вы пришли на митинг. Для чего? А, проголосовать против повышения пенсионного возраста. Хорошо. Вы считаете, что митинг сбор подписей поможет? Я надеюсь на это. Поможет остановить повышение пенсионного возраста, повышение цен, тарифов. Ну, да, я ЖБХ. на это очень надеюсь. Угу. То есть вас ничто не переубедит? Вы в 2016 году ходили на выборы? Ходила. 18 марта? А в сентябре пойдете? Пойду. Понятно. Ну, у вас жесткая позиция, хоть и бессмысленно. Извините за Извините Понял. Угу. Вопрос можно задать? Можно. Ну, вопрос простой. Первый. Вы пришли на митинг. Для чего? Мне бы хотелось сказать, ну не высказать, наверное, подписаться вот под общим мнением, если я посмотрю, что там написано. Конечно, меня очень волнует вот эта проблема, которая сейчас давай. поднимается в обществе, которая волнует меня, потому что я рожденная в 68-м году. Получается так, что я, наверное, ничего не успела. Первое, я не успела... На моем... мой в тот период, когда я вышла на арену труда, как раз произошел раз, исчезла СССР. вот И мы получилось, не, не могли получить ни жилье. мы На нашем как раз вот таком взрослом пути произошла смена психологических э, и ценностей, интересов. То есть мы родились, строили коммунизм, а оказались на таком 35 что не было вообще идеи вот такой для чего, что происходит в стране. Потом с 90-х до 2000-х у нас 3 дефута. Вроде бы в 2000-х все стало неплохо, стали работать, но мы не смогли родить детей за этот период, потому что было страшно. Было непонятно, что было впереди. Казалось, что за эти 10 лет так все будет в будущее, все твое будущее, это 10 лет. И так будет всю жизнь. Мы родили по одному, по двуму ребенку. Потом, когда да, где в 2000-х годах, вроде бы стало полегче, вроде бы стало доходнее поддерживать, Мы можешь стать стариками, нам уже было больше, чем 35 лет. Мы, не успели... Мы психологически не смогли сразу купить квартиру, нужно было настроиться на то, что все покупается. И вот сейчас, да, я родила одного ребенка, и теперь я должна поработать. Но меня не так страшно пугает, что я должна поработать, как я не смогу общаться с своими внуками и не смогу поддержать своих престарелых родителей. Потому что я должна работать. Я не против работать, но я должна. А вот это у меня должен быть выбор. Вот это меня волнует. То есть я... вас загнали в тупик? Ну да, меня поставили перед фактом, что Второй я Второй вопрос тогда. Как вы считаете, митинг, сбор подписей поможет остановить повышение возраста, повышение тарифов, ЖКХ? Я не до конца уверена. Я не уверена на все сто Но если бы я, но я уверена на 50% хотя бы. Я считаю, что каждый, который выскажет, хотя бы покажет, что нельзя рубить с плеча, нельзя принимать необдуманные решения, нельзя бросать на народ то, вот что просто принимается. И вот этого возьмите как должное. Скорее всего так. Пусть да, возможно это неизбежно, но это должно быть взвешено, объяснено, продумано. Uh, это это все-таки, ну, и не на 5,8 лет. Не знаю. Но я считаю, что это горячее решение. Не взвешенное, да. Так, хорошо. А, то есть, в принципе, получается, вы уже. Понимаете о том, что то, что-то -то делать надо? Да, да. Хорошо. Возможно. Возможно, что будет неизбежно, но не такой позиции не с такой подачи не с таким отношением к людям. Угу. Тогда, скажем так, такой подход. В 2016 году на выборы ходили? Да. В марте 18. Да. В сентябре 18. -го. Пойдете? Не знаю. Наверное, да, но буду более взвешенно принимать решение. А смысл из грубо из буржуазных кандидатов выбирать буржуазного? Вы знаете, я, честно говоря, до этого времени была аполитична. Да, я Спасибо верила. Я надеялась, я видела изменения в будущем относительно в 2010-х годах. Последние пять лет они сильно подшатнули мою веру, возможно, возможно, понимание того, что те, кто стремится попасть в власть, они стремятся помочь народу. Поэтому, честно говоря, я сейчас на переходе. Да, я политична, но скорее всего надо разбираться в этом. Угу. Хорошо, благодарю. Информагентство «Ледокол» Вопрос можно задать? Можно. Сейчас поправлю. Первый вопрос. Для чего вы пришли на митинг? Поддержать пенсионеров. Да, поддержать пенсионеров и мы против пенсионной реформы. Мы да. заботимся о наших детях и даже дети. Понял. Хорошо. Второй вопрос. Вы считаете, что митинг, сбор подписей поможет остановить повышение цен, повышение пенсионного возраста, тарифов ЖКХ, ну и всего прочего, что нам повышают? Надеемся. Если все будут активно участвовать, то, конечно, поможет. Но ведь три миллиона подписей в интернете уже были собраны, их отклонили еще второе будет чтение может быть потом дальше выборы впереди выборы будут mm -hmm. То, что это как-то повлияет хорошо про выборы хорошо вот смотрите 2016 год э -э, по итогам выборов участь пенсионеров там льготы сняли часть пенсии срезали вот 2018 год март э -э, пенсионный возраст повысили ну тариф понятно что цены уже не присядут вот э -э, в сентябре чего ждете и стоит ли тогда идти туда голосовать? Наверное, не а стоит. Это. Или голосовать напротив А какая разница? Что, грубо говоря, что Иванов, что Петров, что Сидоров? Там все представители буржуазных партий. Они в любом случае будут за одно и то же. Ну, просто того, как-то другие придут. Да. А Я другие если, Ну, они все. такие же. Ну, как такие же? Ну, такие же. Какая разница? Они точно так же на первое место ставят вопрос прибыль. Прибыль, прибыль, прибыль. Они а развитие промышленности. Ну, завод-то уничтожали в любом случае. В том числе и эти депутаты, и эти же, так сказать, буржуазные политики. А? Надо оставить все как есть. Не, зачем? Революция. Но в любом случае я понимаю так. Высказать свое мнение мы должны... Нет вопроса. Мы... Раньше мы никогда не высказывали, нам было вообще интересна политика, но сейчас это просто... Это Хорошо. На... Самое, самое активное. Вот с нашей точки зрения, с точки зрения информационного агентства Ледокол, э, мы смотрим на это так, что сейчас самая активная политическая позиция, это как минимум не идти на выбор. Потому что вот полтора-два года назад в Севастополе, когда сажали московского губернатора, э, буквально только один раз по телевизору я увидел одно, что было сказано, что вот. Э, проголосовали за там как его там я не помню но то что он был с москвы я это понял вот потому что пришло на выборы только 30 процентов и больше Никто не заикался о том, что успешно прошли выборы. Это выход. Потому что сколько человек пришло, все равно с другой стороны, если даже будет малая явка на выборах, то все равно подтанцуют. Тогда все голосовые голосовали на этих. Все это понимают. А, когда приходили на избирательный участок, вы видели там электронные урны? Кладешь листочки, и он считывается. Да. Правильно? То есть я не выдумываю. Значит, сбор информации с этих урн происходит в первой Вариант возможный. это передача по интернету информация сразу онлайн второй вариант это сбор на флешку по окончании выборов когда вроде как подсчитывают билетни и голоса и это уже никак не влияет на то тот электронный файл который уже лежит и его никто не вскрывает не так сказать, не корректирует то есть в принципе это чисто формальность только пересчитывание билетней поэтому мы и говорим о том, что стоит ли идти на выборы. Ну, все равно придет несколько человек и Так они в любом случае протащат да, свою позицию. Да, да. Но, грубо рожать, я свои башмаки не стопчу, за это время я там буханку хлеба испеку, ну и прочее. Ведь все предыдущие выборы, начиная вот очень жестко с 2016 года, Задача, так сказать, представителям именно вот этих буржуазных течений, задача была у них одна – втянуть людей, массовку организовать, чтобы показать законы всех этих мероприятий. То есть народ согласен участвовать в этом во всем. Они это сделали, как я понимаю, успешно. Все, благодарю. Я извиняюсь, ледокол это случайно не от Суворова. Нет, нет. Суворова не знаю, резуна послали на три буквы. Понятно. Задача ледокола как раз и была о том, чтобы, чтобы у людей в голове был при слове ледокол. Ледокол Ленин. Понятно. Первый атомный ледокол, ну, понятно, правильно? Да, да. А не какой-то там резун. Предатели и Все. Добрый день. Форма Ледокол. Вопрос можно задать Хорошо, сейчас. Вопрос простой. Для чего вы пришли на митинг? Чтобы послушать, что происходит. Чтобы услышать описание ситуации, да? Да. Хорошо. Второй вопрос, все-таки. Вы считаете, митинги, подписи помогут остановить повышение возраста, повышение цен, ЖКХ и все прочее? Да. То есть такое возможно? Да. Угу. На выборы ходил? Конечно. И в шестнадцатом году всегда. Всегда. В сентябре тоже пойдешь. Конечно. М Ладно, хорошо, благодарю. Агентство ледокол. Вопрос не можешь задать. Не, не надо. А ну, первый вопрос. Вы пришли на митинг. Для Я чего? Я вроде повышение пенсионного возраста. Потому что у меня на следующий год пенсия, А если еще на год отсрочно соответствует с этой реформи в кавычках? Значит, меня просто отодвигать еще я год не, не получу пенсию. Угу. Это примерно, ну, 1120-150 примерно так получается. Я и моя семья не недополучат 120 тысяч рублей. Угу. Ну, это деньги большие для меня и семьи. Хорошо. А, следующий вопрос. А, митинг, сбор подписей. Считаете, поможет остановить повышение пенсионного возраста, повышение тарифов ЖКХ, цен? Сильно сомневаюсь, но немножечко повлияет как-то. Немножечко повлияет. Что-то хоть немножко, они умерят аппетиты. Аппетиты кого? Ну, кого? Правящих людей. Хорошо. Такая точка зрения есть у многих. Тогда так посмотрим. Вот смотрите. Люди ходили с верой в какие-то изменения, скажем так, в 2016 году на выборы, да? Ходил? В марте 2018 ходил? 18-го, это кого там выбирать? Ну вот, Путина. Путина. Не, не, не ходил. Нет? В сентябре 2018 пойдешь? Ну будут выбор губернатор, я пойду. Просто я голос свой подам. Вот смотри. Смысл получается такой. Когда ты идешь на выборы, то получается, что они воспринимают это как признание самой системы. Ходить на выборы, не ходить на выборы, это очень такое достижимое понятие. И нету истины нет ни там, ни там. Ходить на выборы, не ходить, или бюллетень куда-то взять бюллетень и спрятаться ну, Ничего не однозначно. А, такая точка зрения. О том, что им нужна. Вот на избирательный участок приходишь, там стоят электронные урны. Считывает. да. Вот сейчас в последнее время им очень долго гласная явка. Да. Потому что они с нашими голосами делают все хотят. Да. Правильно. То есть их интересует не то, за кого крестик поставил, а Значит, в любом случае они делают то, что им нужно. Да, ну сколько было примеров с этой избирательной возвращаемся. цити, сколько там. Тогда возвращаемся к тому вопросу, смысл ходить. Ладно, Ну, все таки есть, я гражданин, я хочу высказать своё модель все таки когда там... Время его? еще есть, 40 дней, там, 44 дня до выборов есть, поэтому есть подумать, задуматься. Так, всем благодарю, сейчас минуту. Добрый день, информагент Вопрос может задать? Можно. Хорошо. Да ладно, мы не кусаемся. Так, ну вопрос первый. Пришли на митинг. С какой целью? Для чего? Мы против пенсионных реформ, против тех мер и тех государственных решений, которые принимает наше правительство в главе не только Медведева, но и Путина. Мы хотим отстоять права каждого рабочего человека отставить свои права и быть главным в этом государстве, как нас конституционально. второй вопрос. Как считаете, с помощью митингов, сбора подписей можно остановить повышение возраста, повышение цен ЖКХ, повышение так? Ну, всего прочего. -то да веселого. Ты, Только обретят классовое сознание. Могут отстоять свои права. Митинг это хорошо, но пока люди не начнут собираться, не начнут действовать вместе, как профсоюзы, союз, за стачки. Только так, только так мы победили. Только так в 2017 году была совершена революция. То есть вы политически активные люди. Ну, мы пришли сюда, считаем себя таковыми, не знаю, как. Все, все, все, я, я снимаю. Снимайся. Вот, нормально. Понял. Хорошо. Ну, скажем так, вы готовы, вас интересует уже не просто чьи заявление, заявления, там, заявления буржуазных политик, так это назовем, но и уже действия, правильно? Действия в рамках закона? Нет а? вопросов, в рамках закона. ДК РФ нам позволяет устраивать запастовки, митинги, стачки, если у нас сейчас коллективы сплотятся... Не будет вот этого разрозненности на какие-то касты внутри коллективов. Они сплотятся и встанут на стачке, на забастовке. Правительству ничего не придется сделать, кроме как пойти ему на уступки. Mm -hmm. Капитал есть капитал, он должен работать, а без э, пролетария нет капиталистов. Ну почему? Роботы? А, роботов кто будет обслуживать? Это понятно. Но в любом случае роботы. Поэтому э, классификация по рабочим. Я роботов надо сейчас... Отложил и перешел вот к следующему вопросу. Хорошо, следующий вопрос. Как, скажем, такая точка зрения о том, чтобы раз есть желание принимать активное участие в политической деятельности, скажем такой вариант о том, что вот в 2016 году люди ходили на выборы, что получили? Срезали пенсию, срезали льготы. 2018 год, март месяц, ходили на выборы, что получили? Повышение пенсии, повышение цен, повышение, ну, в общем, понятно. В сентябре смысл остается идти на выборы 2018 года. В капиталистическом строе нет вообще никаких необходимостей ходить, точнее, смысла на выборах ходить нет. Зачем я пойду голосовать? Как бы голосуй, не голосуй, все равно ничего не получишь. Капиталист, правящий класс капитал только они будут они не отдадут в руки народа или народного избранника власть пока они у власти никто просто так. власть всегда и только всегда доставалась через, через, через революцию все понял а то да понял первый вопрос для чего вы пришли на митинг ну, чтобы вы Второй вопрос. С помощью митинга, сбора подписей, вы считаете, можно остановить повышение пенсионного возраста, повышение цен, тарифов, ЖКХ? Надо стараться. Я думаю, чем больше людей придет, тем это окажется. А у вас какая пресса? Информагентство Ледокол. Сейчас оставлю адрес. Вот, вопросы только задам. Вот смотрите, 2016 год, прошли выборы. так. Что получилось после этого? С людей сняли часть пенсии, льготы. 2018 год, март, прошли выборы. Что после этого получилось? Повысили пенсионный возраст достаточно жестко. Вот. Ну, естественно, тарифы на цены нисколько нигде не понизились. Вот. То есть, как считаете, в сентябре имеет смысл идти на выборы 2018 года? Есть смысл идти на выборы, есть, но мы за Единую Россию. Он не мы голосовать не за Единую Россию. А по большому счету, какая разница между одним буржуазным политиком и другим? Ну, хотя бы тот, второй буржуазный политик, выступает за Может, он будет более долго? Добрым Барином. Ясно. Ну все, благодарю. Добрый день, информагентство Ледокул. Вопрос можно задать? Добрый день. информагентство «Ледокол». Вопрос можно задать? Да, конечно. Ну, вопрос простой. Вы пришли на митинг. А, цель? Мы хотим добиться от власти а, того, чтобы отмени, отменили эти... А, как назвать? Отменили, они не принимали ту реформу. которую мы считаем не правильным. принимали реформу и пошли а, э, э, э, э, э, а, в активную да. гражданскую позицию. Да, <с> да. <с> – Хорошо. Второй вопрос. Как считаете, с помощью митингов, сбора подписей, скажем, таких вот мероприятий, возможно остановить как раз вот эти вот законы по повышению пенсионного возраста, по повышению цен, тарифов, ЖКХ и все прочее? Ну, я думаю, это один из вариантов, как бы. угу. На самом деле, есть еще варианты. Допустим, здесь сдалась, не ходя на выборы, вот. А, то есть вообще не голосовать, бойкотируясь, как это сделали там в ПРФ а, на заседании, ну, когда принимали этот закон в Госдуме. Вот. А, ну если задуматься, ну, может быть, еще какие-то варианты можно подобрать. Но сейчас трудно сказать. Хорошо, вот смотрите. Как бы третий вопрос. В 2016 году ходили на выборы? Да, ходили. А, что после этого было? Снизили льготы, снизили пенсии. Ну, кое-кому порезали. Правильно? Да, да. 2018 год, март месяц. Сходили, сходили. Результат. Повышали пенсионный возраст. Ну, цены, понятно, да? да То да, есть да. тут я ничего не выдумываю. Так, в сентябре выборы. Стоит идти? В сентябре, я думаю, ходить на выборы не стоит. Вот. Вот. А, пока власть а, не предпримет какие-то шаги по нормализация вот этой ситуации нужно вот поэкотировать благодарю в принципе все сейчас все включаю значит первый вопрос вы пришли на митинг да. скажем ваша цель придя сюда поприсутствовать побыть вместе с народом в такой значимый момент угу. как впечатление как впечатления? КПРФ устраивает? Какие могут быть впечатления? Я думаю, всем понятно, то есть 25 лет стоять на месте. То есть КПРФ, если представлять в виде человека, это человек, который стоит на месте. Ага. Хорошо. Второй вопрос. Как считаете, митингом, сбором подписей, как можно изменить ситуацию? То есть вопрос повышения пенси, пенсионного возраста, вопрос повышения тарифов, цен, ЖКХ? Можно изменить и митингом, и подписями. Вопрос в том, как это все выглядит. Если митинги будут выглядеть вот такие, как КПРФ, вот эти полумертвые, это больше похоже на комсомольское собрание, где каждый выступает и выражает свое мнение. Даже общей какой-то общей связи между выступающими нет. Заряда нет. Они боятся того, чтобы народ вот на самом деле взбурлил. То есть начал на самом деле возмущаться. Они боятся этого, потому что они это не контролируют. Потому что они от народа все-таки Далеко находится. Если бы ситуация была по-другому, если бы те депутаты, которые выходили, они имели бы реальную поддержку людей, то, конечно, митинга можно было добиться. И те э, спецслужбы, которые все это фильтруют, следят, они бы знали это, докладывали наверх, и там бы говорили, сейчас нас порвут и как бы давайте как-то ситуацию Намеки. менять. Да. Они прекрасно понимают, что сейчас здесь 10 крепких ребят в форме. Могут всех, в принципе, согнать в автозаке. 10 человек, всю толпу. И все это закончится. Пар, ну, пар, пар спустили? Пар, пар спустили и все. Пар, пар спустили и, пар спустили, и, э, и вот все. Вот по сравнению с предыдущим мероприятием. Вот сегодня милиции вообще нет. Или их переоденят. Они, и они там, там сидят. Вот видите, человек. Вот в том году приходило вот... Э, Милиция будет больше, чем митингующих. Ну, угу. Знаешь, знаете, что я хочу сказать? К этому мероприятию даже они серьезно не относятся. Они прекрасно понимают, что здесь просто парк сейчас выпустят, и все, и разойдутся. Угу. Почему никто из выступающих просто не скажет, ребята, давайте мы перекроем победу? Да. и и пошли пешком сейчас по, по ходили бы мы сейчас. А по почему перекус? народ бы откликнулся? Да. -а -а -а. Почему вы нет? Вы не скажете? Так, для зрителя Билет, со всей, они со всей, для зрителей всей России поясняю, что победа это центральная улица города Самары. Не центральная, не центральная, ряда, но, вот здесь одна из центральных. Все, все, все, все. А победа... тогда -то тут, вот, подождите, подождите. Побед. У меня есть еще вопрос. Вот смотри, 2016 год были выборы, так? Люди пришли по итогам этих выборов, уменьшили кому-то пенсию, льготы срезали. 2018 год, март месяц, пришли на выборы, проголосовали, показали массовку. В результате повысили пенсионный возраст, повысились цены, тариф, ЖКХ. Ну, все такое весело стало. Вот. Впереди у нас сентябрьские выборы 2018 года. Выборы местного областного главы. Стоит идти на выборы? На выборы однозначно стоит идти, даже вот эти забастовки избирателей глупые. Почему? У нас так и так люди не ходят на выборы, большая масса. Я считаю, что люди должны ходить, даже если выборы не настоящие, они должны ходить, чтобы знакомиться с механизмом, который есть, чтобы у них было в голове представление, как это выглядит сейчас, и поэтому у них сформируется представление, как не должно быть. А если человек не имеет вообще представления, к примеру, он не имеет представления о том, как писать, откуда он узнает, как писать вообще? Ему покажут квадратики, скажут, что вот это письменность. Вот разного размера квадратики. Поэтому, чтобы в будущем у нас была демократия, обязательно нужно участвовать во всех процессах. В любых митингах, даже на митинги Единой России нужно приходить. Например, освистывать их, когда какие-то выступления. Стремиться там выступить. Я вот стараюсь на все мероприятия по возможности ходить. В этом как бы выражается моя гражданская позиция. А у нас какое общество еще? Советская вот эта зараза, она в людях сидит. И люди как вроде Вроде бы эти красные, эти белые, туда я пойду, для этого я слишком хорош. это слишком плохое для меня. Mm -hmm. То есть э, все заканчивается рассуждением, а нужно больше все-таки действий. Mm -hmm. Ну смотри, э, получается картина какая. Ты пришел на выборы, я пришел, ну все пришли на выборы, так. Э, получается массовка у них удалась. То есть они опять докладывают наверх о а том, что у нас пришло 80%, все отлично. Так. А, к примеру, два года назад, насколько я помню, в Севастополе были выборы Когда им сажали, э, так сказать, ну, московского губернатора в Севастополь У них э, пришло только 30% И я про это узнал, э, так сказать, ну интернет, ладно, хрен с ним Но по телевидению я только один раз услышал по России 24 и РБК, как эхо, про это сказали На следующий день никто уже не говорил о том, что были выборы это был уже показатель. На самом деле это ничего вообще не показатель. Процентное соотношение не играет никакой роли у нас по законодательству. Если Путин бы один-единственный человек пришел, сам за себя проголосовал, он бы все равно остался президентом, это было бы законно. То есть об этом говорят законы Российской Федерации. Выборы нужно использовать в другом ключе, нужно по-другому. Вот я участвовал в сам выборах в 2016 году. И цель моей выбранной кампании была не то, чтобы меня выбрали, а собрать команду и свои идеи распространить среди людей. единомышленников. Да, я спокойно ходил, меня никто не мог, как говорится, задержать за то, что я провожу какие-то мероприятия. Я встречался uh -huh. с людьми, проводил разные акции, мероприятия по области, по всей Самарской проехался. И после этого нам, Учился через полгода создать свою организацию. -то. То есть нужно понимать, что нам навязывают правила игры, что выборы они выглядят вот так. Пришел, проголосовал, победа. А выборы это не всегда так. Можно использовать по-другому. Можно задать такой вопрос. Какой политической ориентации получилась организация? Какой-то странный вопрос про политическую ориентацию. Дело в том, что у нас направление в политике две, две как бы ветви есть: угу. есть прошлое и будущее. Прошлое это все. И КПРФ, и ЛДПР. То есть это старшее поколение вот это, людей, которые в Советском Союзе воспитаны, угу. которые не умеют на самом деле мыслить. Они не могут. Нет широкого какого-то сознания. Угу. У нас, например, организация, у нас все ребята молодые. То есть мы выступаем за гражданское общество. Мы не делим там правые, левые, анонисты, мазохисты. К нам может даже прийти человек, который Путина любит. Mm -hmm. Совершенно не важно. Самое главное, чтобы он был за благополучное государство, чтобы он хотел развиваться. Mm -hmm. А человек, который хочет развиваться, он приходит на мероприятие, он действует. Mm -hmm. А советское поколение, что мы видим? Они 25 лет, сколько я знаю, они болтают. Mm -hmm. На любую тему они болтают и сидят на своем заднем месте, на месте. Mm -hmm. Никогда они ничего не предпринимали. Mm -hmm. Вот, в принципе, две сейчас ориентации есть. Люди будущего и люди прошлого. Вот этих людей, кстати, еще добавлю прошлого. Законы на самом деле, сейчас даже справедливо решают пенсии. Справедливо решают пенсии. Они 28 лет назад свою страну прохерили. Нам, молодым, ничего не оставили. Покупали джинсы, кока-колу, там, тустили, ездили куда-то, да? Ничего они нам не оставили. Давай так. Во-первых, э -э я за джинсами на барахолку не, не бегал. Это первое. Второе. В то время работал в заводе на сегодняшний день, которых нет и не будет. Лучше потому, что, подожди, по, потому, что, потому что на сегодняшний день экономика как промышленность мы вообще не интересует. Сразу. Это не конфликт. Я Это... вас спровоцировал на самом деле. Нет вопроса. Я вы даже видите по... ситуация какая. Вместо того, что я ваше будущее, нет. вместо того, что будущему нет. помогать, вы нет. начинаете нет. со мной. Спорить. Нет, нет, нет, будущего не будет такого. Почему? Объясняю. Благодаря тем правилам, экономике финансовой сфере только что про это говорил для нас нет этих правил они есть для вас ну извините Понимаете? вы в одиночку не проживете смысле, в не сегодня-завтра без промышленности я с 18 лет предприниматель и отлично вообще как как, какова процентная прибыльность у тебя в смысле процентная прибыльность ну по процентам какова прибыльность твоего дела в отношении чего ну первоначальный капитал итог за год понятно Видите, у вас мышление немного другое. У вас мышление другое. Вы некоторые вещи не можете понять. Я все прекрасно понимаю и пойму, если мы будем говорить. Если мы не будем говорить, мы, конечно, друг друга не будем понимать. Нет, это сложно очень. В том плане, что вы не понимаете. Вот сейчас ваша задача mm -hmm. людей старшего поколения поддерживать нас. Все, вы ради уже, чего? Вы уже расстрелянные патроны, одни гильзы остались. ради чего? Вот, видишь, ради чего. Да. И вы все говорите: ради чего? Uh -huh. То есть ради нас, ради молодого поколения вы ничего делать не хотите. Почему мы сегодня должны сюда прийти и отстаивать, например, вашу пенсию? Но вы же пришли. Мы пришли не вашу пенсию отстаивать, а свою гражданскую позицию отстаивать. Хорошо. Вы понимаете, вот Майдан, помните, был? Да, переворот. Майдан был, был. это не переворот, да. это конфликт поколений молодого и старшего. Но это переворот. Политически, это выглядит переворот. Сколько Экономическая вы так, система не вы, изменилась, вы, изменились только эти. Говорящие был головы. Это конфликт молодого поколения со старшим поколением. Ребята моего поколения кидали камни в людей вашего поколения. И то. Итог, они во всяком случае в старости будут знать, что они выходили и влияли на, это, на свое. Хорошо. Получение. Вот ты сейчас буквально слышал Матвеева, там минут 20 назад. Он сказал то, что помните, как в 1988 году 25 тысяч вышло на площадь, Куйбу, уже разогнали этот муравейник. Спрашивается, а итог какой? В результате что получили? Ну, разогнали один муравейник, создали другой. Ради чего? Понимаешь? Если тогда был законодатель... Меня, меня там не было. Я понимаю, нет, но ты говоришь... Надо о том, вас спрашивать, вас Вот, вот они, кто выходил ]е? туда, кто это поддерживал, они это помнят. О том, что они выходили, но, извини меня, они все равно вот дожили до того, что у них пенсию фактически, так сказать. Ну, значит, не доделали до конца. Ну, а доделать до конца, это как? Ну, я же не знаю, зачем они выходили. Может, они ну выходили как? ради того, чтобы им водки бесплатно у убра Убрать... Э Мы не знаем, зачем они выходили. Но ну, если ты хочешь, так сказать, э я услышать не мнение от человека, который тогда жил, работал. Ну, вы выходили, вы не там были. Нет. Ну, поэтому, какое у вас мнение? Мнение из телевизора, из газет? Нет, нет. Вот у нас в группе было там 25 человек. 5 человек были аполитичны. 20 человек были за, так сказать, буржуазное направление развития страны. Я им выходил объяснял том, что, ребят, вы против дефицита. Хорошо, правильно. Но рыночные отношения позволяют делать только одно. Производится один стул, и через пять рук он перепродается. Очередь из 20 человек за этим стулом сокращается не из-за того, что стульев много, а из-за того, что просто не всем по карману лежит. Мне очень нравится, молодежь, а молодежью разговариваешь, они все разные вещи говорят. А ваше поколение почему-то апеллюрует одними и теми же словами. Так я могу заменить вместо стула, могу сказать машина. Какая хрен разница Вот... Мы видим по-другому будущее. Для нас ну, не важно. Для нас важно, чтобы в государстве были возможности. Mm -hmm. Самое главное. А то как там будет? Будет там завод, не будет там завод, Это не так важно. Mm -hmm. То есть вопрос. Главное, не... чтобы в этом государстве была возможность организовать этот завод. Ага. А уж будет все зависеть от тех ребят, которые захотят, они организуют завод, не захотят, не организуют. Так, Понимаете? И будет ли страна независима? Для вас это не важно. Понимаете, люди должны решать вот захотят они быть зависимыми пускай будут зависимыми. но это будет решение принято людьми uh -huh. понимаете, людьми то есть человек чтобы осознавал сам вот чем свободнее государство тем лучше оружие при, к примеру будет у людей он сам будет решать где он будет э, защищать свою родину в своем огороде или в армии пойдет uh -huh. вот свободное государство должно быть uh -huh. понимаете о все нет вопросов хорошо благодарю информаги